Добрый вечер. На написание данной песни меня вдохновила наша мастер Нина Аркадьевна. Она в один жаркий день написала, что хочет грозу. Написала это в виде стихотворения. А я ей кучу замечательных хотелок в ответ написал. И дешевых озвучить на ложках. Вот смотрите, что получилось у меня. Надеюсь, что комарам не дадут эту песню закончить. докончить. Нормально. Поехали. Хочу, чтобы борода моя росла когли после дождя, чтоб кошки хоть и ели кур, но вот бы ели их любя. Хочу, чтоб песики мурчали и гагатались не гири. Чтобы в болоте все застряли Наши заклятые враги. Что в небе синем мегатучи были бы сплоши из киселя, В лесу отвесные бы кучи были красивы, как заря. Нина, продолжайте мне вдохновлять на новые песни.